Не самая жесткая конечно, но... Че, чем тебя убили? Подожди! Так, тут надо запомнить Раз, а дальше я не помню Нет! Ладно, бронзовый ключ тоже ничего Нет. Че? Ой, бутылку выпил, а у меня трехзарядочная Скажи пароль Пароль Ты три заряда выпил? Как там флоск поживаешь? Все же я пи*** Я вас Я вас понял то есть фласка не на F, но блядь, фласка на Space, да, из... Ну да. Типа F фласка. Ну ты можешь поменять. <свят> Попал в тебя! -мо! <свят> моё О, Но он закрыт. Не, ну может и небольшой, ну факт в том, что ее хрен так заметишь. Ну, типа, надо прям смотреть, усматривать по стенам. Она, короче, ну, квадратная. Серая. Вау, тут все квадратная. Майнкрафт. Майнкрафт, тут есть такая стата, как уклонение, эважен. Она так работает. При уходящем уроне у тебя есть шанс... Если ты не уклонился, как бы, ну, вручную, то твой персонаж может так моргнуть и типа и заигнурить весь дамаг. Сам не помню, как я нашел. Тут вот вроде. Да, да. Видишь, видишь справа внизу, там вот такой уголок, короче, ханна вообще. Хочешь еще щирапплать, я просто первый раз нажал на F, думаю. Тут надо нажать на F встал, на F. Я даже не. Это мне интуитивно отошлось. Да бывает такое. Ну я я потому что я там пробегал, я прям смотрелся и ничего не заметил. Ну, там такой уголок чисто торчит, вообще хана. Обычно ее лучше видно, но это вообще редко, что так бывает. Прячься за моей спиной. <laughs> Отбиваю стрелы. А, у них тут респаунер. Аккуратно, аккуратно, прям максимально. О, тут узенький проход. Найс, найс. Подходите, ребят. У тебя, у тебя включены звуки? Да, да Слышишь, да? Динь-динь-динь да, да. Это, короче, церковь. Вот здесь можно повесить на себя благословение, не, ах, Благословение, да? На вампируку Поиграем на храфт. Супер серная игра с Особенно, когда строишь огромную крепость Будет как, как рейтрейсинг, да? Типа, но без рейтрейсинга что это за технология вообще? Ну, если там есть лучи, да, то, наверное, что-то со светом связано. Ч ⁇ Чайка, пойдем в ПБГ играть? <сосп <engages> <соспadow> чё Ой, бутылку выпил, а у меня трехзарядочная. <соспогнал> три заряда выпил? Два. <соспогнал> Ну, я не знаю, что за фигня, я прокинул... Я открыл порты, прокинул через, ну, свой роутер, все как надо, там, виртуал сервер, над Ничего не работает. В локалке работает, а в интернете нет. Не знаю, можно провайдеру, конечно, позвонить и сказать, Ребята, у меня Майнкрафт не работает! Вы шо? Я помню, у нас такой видос, типа, там, один ребенок Позвонил это в в компанию по строительству, там типа домов. И надо начал заказывать там дом в Майнкрафте на сервере, чтобы строить. Мужик такой начал на него гнать. То сидел, который он охуел просто наглость это на самом деле. Так знаешь, фатом там упался. Понятно. Ну, Все лаешь ты, конечно. 10 часов, бь. И мне сразу упал дроп с него Без дологи. Мне сразу упал с того игру. С первого рана. Ну, найс, хорошо. С первого рана. Ну ты столько страдал, что должно было по-любому. Мне именно упали, короче, рога. Единственное, что типа норм. Так, тут надо запомнить. Ой, надо запомнить, последовательность. Сейчас, сейчас. Раз. А дальше я не помню. Нет. Ладно, бронзовый ключ тоже ничего. Все, я просто, по идее, надо нажимать на пробел. Ты можешь перебить. На пробел действие, на фласку тоже ничего. Спуститься Короче, смотрел средний геймплей PvP до Destiny 2, и там такая интересная ситуация, я просто видел, чувак, знаешь, бегает такой с автоматом, там типа от первого лица шутер, как Counter-Strike в PvP, бегает с автоматом, фигачит, фигачит, а потом просто выхватывает экскалибур из варфрейма, и камера становится от третьего лица, и он начинает нарезать бананами с ну как хару. я вообще такой, чего? Чего? они еще потом взрываются, короче, при попадании ну, в землю вообще офигел дочь ты пила? нет, мама, я топор <ролосим> <ролосим> <ролосим> <ролосим> Айки анекдоты что ты говоришь? скажи пароль пароль <ролосим> <ролосим> <ролосим> кайф чайка Деренджер. чайка А, это... <связывая> еще покажу тебе челика. Такого прикольного. Денисин, это не син, это чувак с посохом. Из За него в первой части прям играл. Но кайфовый тоже, здесь тоже ничего. <связывая> Ничего так. <с> нормально, да, пойдет? Они вообще просто лицо отрывают эти метеориты там. Ну, тут понятно, что мобби первого уровня, но они типа вообще дамажат нормально. Заходишь за стенку? Там просто миллион мобов за стеной, и ты такой. И все. Я так и понял, что ты делаешь. <с> Единственное, что я понимаю в арбузах. Это если я по арбузу постучал, а из него постучали в ответ, то это однозначно плохой арбуз. Гомункул вылый с Меня щит мой спасает вообще, что-то прокает прям по кулдауну, которого нет. Да. А там еще у этих челиков, которые кидают, ну, веревки типа в тебе, связывающие. Там фишка такая, если ты стоишь на месте и не попадаешь, ну, типа. Да, Оооо, сейчас начнется чайка. Это хана. Не самая жесткая, конечно, но... Подожди. Чем тебя убили? Скелетон варьер. Ну, этот же жмых с э, Иракезом. О, у меня хилка появилась. Ну, это все. В регионе 3 единицы хп, плюс 2% от макс хп, это на первом уровне. И еще накладывает щит, который с 25% шансом блочит 5 магического дамага. Тут еще вот иногда как дождь польет, и вообще кайф. Снежок тоже ничего. Хе-хе-хе. У меня есть цель собрать 100 подписчиков сейчас на канале. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо тебе.